Десятка воды. И успокоилась вода, как перед бурей. Склонили ветви дерева, но что-то будет. Иду в предчувствии грозы, больших открытий. И не боюсь любить и жить, творя события. Изображение карты. Огненные скалы. Русалка выходит из воды, из своей родной стихии. Желая подняться к пылающему вулкану. Но это пока невыполнимое желание. Вулкан – символ страсти, огненного активного начала. И похоже, это именно то, что героиня карты еще не испытывала. Она – дух воды, который хочет подняться на новую ступень развития, идя от поиска себя в глубине своих чувств к новому уровню, к реализации. Значение карты Верность, совершенство ситуации, гармония, очищение. Потребность сражаться, развиваться на другом уровне, проявлять активность. Наша Соль прожила чувственную сторону своей натуры, но еще не научилась действовать. Я плыла по волнам любви и пока не умею сама создавать ситуации, но вижу, что этому пора учиться. Героиня карты понимает, что иначе можно утонуть в водных энергиях. В сюжете есть легкий намек на то, что при всей полноте чувств девушке чего-то не достает. Она, открыв себе чувственное начало, видит необходимость окунуться в другие стихии и готова попробовать новые роли. Помните андерсеновскую русалку? У нее вместо рыбьего хвоста появились ноги. Кстати, во многих традициях у русалки не рыбий хвост, а ноги, но каждое движение действие причиняло невыносимую боль, и в итоге, так и не открыв себе активных энергий, она потеряла свое счастье. Нашей консультируемой по этой карте можно только пожелать успеха на пути огня. Состояние ощущение и желание чего-то нового, чего еще не испытывал. Стремление к действиям, хотя они могут быть несколько преждевременными. Характеристика отношений. В отношениях наступает новая стадия, стадия активности. Оживление старых взаимоотношений, либо новый интерес. Физическое состояние. Хорошее чувство, гармония. Чувства. Желание большего и конкретного. В любом случае, улучшение и перспектива развития. Предупреждение карты. Сможешь ли ты существовать в новой стихии? Готова ли? Помни о незавидной судьбе Снегурочки. Переход из одной стихии в другую никогда не бывает легким. Совет карты. Стремись к горам, переходи на новый уровень. Меняй стихию. Астрологическое соответствие Марс в рыбах третий декан рыб необыкновенное интуитивное чутье и способность реализовать свою высшую цель.